Пополнение коллекции подоконных подставок. Они выполнены в форме мышат. Яркая покраска и интересный дизайн помогут до конца оформить интерьер комнаты. Любое горшечное растение будет выигрышно смотреться на таких стойках. Диаметр колец для кашпо составляет 10 см. Варианты расцветки – голубой, оранжевый, розовый, зеленый и классический черный цвет. В паре подставки выглядят очень гармонично. Их можно размещать не только на окнах, но и на любых других горизонтальных поверхностях полках. Создавайте уют и красоту у себя дома!